с вами я, Кирилл, и сегодня мы поиграем в зомби против растений. В предыдущей серии мы открыли нового зомби, зомби суточкой и и новое растение, это кара кабачок. Урон смертельный, низкий, урон средний. Свободность прекращать стрелять, когда враг близко. Да. у нас всего лишь несколько этих растений. Я смог восстановить старый аккаунт. Тут драйк это сохранение. Вот. Мини-игры у нас еще не открыты. Давайте же начнем приключения. Это наш двор 2. Более зомби. Вообще дебильный. Очень высокая прочность. А, у нас есть гипнотизер, ночью спит днем, блин, нам нужно какао-ба, нам нужно короче вот какао-бобы, чтобы их прос разбудить, Давайте же и начнем, надо больше пациентов оставить, это моя тактика, или тактика всех. А, надо было сюда поставить. А, нас от этого спасает только кабачок. Сейчас умру. Я не должен этого допустить. Так, так, ставим, ставим орех. Мини-игры открыты, доступные с главными... А, ага, мини-игры открыты. Это Хорошо. Тут две дуба, две волны. Не хватает на быстрый ворот Так вас много! Вам бесите! Куда я их жую, что ли, эти солнышки? Ой, как их много! плохой зомби, плохой. Он там уже оскорбляя, да? Так его убираем. Нет, нет, он хорошо. Нам нужно еще коробку ставить. Убейте вы этого уже. Не бомба бы нам поможет. Могла убить футбола. Блин, Далее новый горохострел. Три на три горохострела. Стреляет горохом в три раэдра. Нет, ты плохая. Ты плохая тварь. Зоми водолаз. Зомби-водолаз. А, мы не смогли лишнюю бомбу взять. Эх. Ладно. Так, и дадим солнышко. Под солнышко. И... Mm-hmm. Зомби водолаз приперся. Да, да еще я. один. Серьезный. Кабачок еще не, не загрузился. Кабачок, загружайся, да? Да. -а. <музык> а, -а, а мне нужна машинка и вот два, их два. Давай серьезно стали? что нам дали какое-то что ли что это такое вот мое растение которое затягивает зомби под воду а по-моему ну, закнул конечно вот этих троих вот этих двоих, грохострел. Может кабачок не брать? Ладно, не будем брать кабачок. Возьмем грохострял. Скоро возьмем и Гореллах Стрел. Мы серии будем проходить по 5 уровней. Сейчас у нас сейчас последний уровень будет, Скоро пятый будет. Намбипрессиль. Три волны? Чего? Так, это кто такой? То есть зомби-танцор -танц... зом... поддержка зомби-танцор. А. О, доросль. Ну, тактика пока не работает. Нет. Больше подсоединев. Больше. Давай Пока okay, мне шестой. Блин, они дашки. 知识。 Последняя волна. магазин безумного Деева, Деева. Раз это мини-игра, значит можем мини-игру пойти. Это что за голос? Это что такое? Мальчик, это что такое? Древние протяжения. А! Мне нужно быстро взять где-то еще не бомбу. Да, мне пирчи! Пирчи! Пьер Острый педок уничтожает целую линию зомби. Как? Ох! Действуй Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Зомбата Понять. Могу, mm -hmm. ну, какой-то зомби сделать. Например. Mm -hmm. <coughs> Могу mm -hmm. такой высоту сделать. Бородные, добавлю такие усики. А. Ага, нормально. Десять зомби на нормального размера одного высшеньки зомби. О, безопасно. Закончи приключение. Получите золотой подсолнух. Продержитесь 15 страндов за зуб. <coughs> так, блин, киновый автомат. Игра. режим приключения, чтобы открыть. Ну, короче, всем спасибо за просмотр. Всем спасибо. Всем пока.